Расскажите, пожалуйста, а есть ли такие сознания, которые рождены, находиться на грани миров? Сознание дороги, сознание мосты, суть которых – соединять свет и тьму. Сознания, которые не могут быть отнесены однозначно к какому-либо лагерю, ибо крайности для них смерть. Это люди-миротворцы, люди-проводники, люди, к которым тянет, когда оттуда, оказываешься на самом пике трансформации. Это люди, как межклеточная жидкость, которая соединяет между собой все части организма. Если такие, такие сознания действительно? Есть, где о них можно узнать побольше? Да, такие сознания есть, очень красиво их описали. Коллега, спасибо вам большое за этот вопрос. Вы их можете, конечно же, найти именно на пике трансформации, как вы говорили, где угодно. Обычно такие люди встречаются как бы по велению богов, когда, это, когда два сознания действительно готовы соединиться, но иногда везет и простым смертным. Эти люди, как двуликий Янус, смотрят, стоят на границе миров и смотрят в разные стороны. Один смотрит в мир тьмы, другой смотрит в мир света. Если условно предположить, что живущие живут в пятне света, иногда это лицо поворачивается к ним, и тогда его можно увидеть. Он все равно пограничник, но увидеть его можно по тем эффектам, которые это лицо, стоящее на границе миров, производит в этом мире. Например, это писатели, которые решили повернуться не в тьму своим ликом, а в свет к людям и отдали все что они переживают стоя на границе отдали туда внутрь светового пятна это великие мистики великие писатели реже режиссеры кинематографисты это великие поэты реже театральные режиссеры это великие пророки реже, наверное, мистики и учителя, которые призваны работать именно с людьми. Они рождаются иногда, удивительные сумасшедшие, которых люди, живущие в световом пятне, как раз воспринимают как таких сумасшедших. Шизофреник Сартер. Португальский писатель по фамилии Сарамагу. Человек, который пишет предложение на одну страницу. Чистая шизофрения. Любой доктор откроет, посмотрит этот текст, скажет, о, мой клиент, мой клиент. Писатели, которые раскрывают перед человеком грани, которые можно увидеть только во тьме. Только в черном цвете обнажаются грани. Они способны видеть и туда, и туда, но рассказывают тем, кто в свете. Есть, напротив, те, кто смотрит только во тьму и их никогда не увидеть, разве что изредка, когда вы сами подойдете к этой границе, вдруг самого обычного человека вы увидите с его истинным темным ликом. Есть такие люди, вы их обязательно найдете, если будете искать или если будете вдруг к этому готовы. Сама, сам мир магии подведет вас к этому человеку, чтобы вы вступили в нужный друг для друга резонанс. Такие люди-проводники, они просто уводят из одной реальности в другую. И достаточно прочитать какую-то книгу, написанную таким мастером, Закрыв последнюю страницу, ты понимаешь, что ты очутился сейчас совсем в другой реальности, она, пусть на немного, но отличается от той, в которой ты был до начала чтения или до начала контакта с этим человеком. Иногда переходы бывают весьма значительные, мир меняется кардинально, а бывает совсем много. но тем не менее вектор времени течет уже совсем в другом направлении. А значит, что меняется и твоя судьба, потому что судьба напрямую связана с тем вектором времени, которым, которым реализуется эта программа судьбы. Есть такие люди, их тоже можно назвать магами, но это маги, которые рождены, чтобы быть такими. Мы с вами много говорили о том, что это неверная, совсем неверная формулировка, что магам надо родиться, а те, тот, кто тому не повезло э родиться магом, должен навсегда забыть об этом, э об этой стезе. Но это не совсем так, но имеет отношение лишь только вот к таким проводникам, к таким двуликим э персонам, коих всегда рождается один на миллион, а может быть даже еще и реже.